Приветствую вас, друзья, меня зовут Николай Котин. Я являюсь основателем обучающей системы по привлечению партнеров. И в этом видео мы с вами продолжим разбирать маркетинг-план компании Argos. Но прежде чем мы приступим, я настоятельно рекомендую вам пересмотреть первую часть, иначе очень много моментов вам здесь будет непонятно. Пересмотрите первую часть и переходите к этому видео. Из предыдущего видео мы помним, что в первую линию мы можем поставить 81 человек, если мы находимся на четвертой площадке. То есть мы выполняем квалификацию и можем поставить 81 человек в первую, вторую, третью и четвертую линию. И люди, которые встали нам в первую линию на первой площадке, переходят к нам в пятую площадку. То есть 81 человек может к нам перейти на пятую площадку. На самом деле это количество будет намного больше. Чуть позже мы разберем почему. Но на данный момент, да, если мы перейдем на пятую площадку и у нас здесь уже стоит 81 человек, все эти люди могут последовать именно за нами на пятую площадку. А вот этих людей мы получается отдали уже своим партнерам, которые находятся в первой линии и данные люди уже пойдут за нашей первой линией в пятую площадку. Итак, мы сейчас будем разбирать премиум маркетинг. Что здесь нарисовано? Это пятая, шестая, седьмая и восьмая площадка. Сюда мы можем поставить также 3, 9, 27 и 81 человек. Вход на площадки 4,05 эфириума, 8,1 эфириума, 16,2 эфириума, 32 и 4 эфириума. Одно из отличий данного маркетинга то есть премиум маркетинга перед основным и предварительным это 72 часа здесь не работает. как я говорил первые люди с первой линии приходят нам сюда мы можем поставить трех человек и как только к нам приходит первый человек неважно в течение 72 часов он попал или через месяц он к нам попадает на пятую площадку, если мы здесь находимся. Как только человек заходит на пятую площадку, он встает за нами. Теперь давайте разберем, К нам приходит следующий человек и он оплачивает не только пятую площадку, но и шестую, седьмую и восьмую. И Саша это кто нас пригласил. В предыдущем видео у нас был Миша, а здесь у нас будет Саша. А Саша нас пригласил, и у него активировано все 8 площадок. И если следующий человек, который к нам приходит, он встает сюда. А вот за эту, эту и эту площадку переходит к Саше. То есть здесь нету такого, как в основном маркетинге. То есть за эту площадку, по идее, должно перейти выше, за эту еще выше. Нет, здесь, как я говорил, люди закрепляются. И если у нас не активированы данные площадки, то они перетекают тому, у кого они активированы выше. То есть у Саши активированы все восемь, соответственно за шестую, седьмую, восьмую площадку получает у нас Саша. Дальше приходит еще один человек и он активирует две площадки. Мы получаем сюда человека, а за эту площадку получает уже Саша. Потому что у нас только пятая площадка активирована. Приходит, когда следующий человек, мы его уже отдаем. Отдаем его вниз под первого партнера. Соответственно, если мы активируем шестую площадку, то следующий человек, по идее, должен стать сюда, да? И сюда который придет, если приходит следующий человек и активирует пятую, шестую площадку. Но это не так. Человек не будет сюда вставать. И сейчас мы разберем именно квалификацию. Но прежде чем мы разберем квалификацию, хочу обратить ваше внимание. Смотрите, здесь переход между площадок увеличивается два раза. В основном маркетинге он увеличивается в три раза. И здесь нам не нужно а, троих людей, нам достаточно двоих людей, чтобы перейти на следующий уровень. Чтобы поставить сюда двух и перейти сюда. И за третьего мы уже забираем а, деньги себе. Соответственно, это намного упрощает переходы, так как здесь уже совсем другие суммы. Намного дороже. Ну а теперь переходим уже к квалификации. Итак, здесь изображена... Пятая, шестая, седьмая площадка. Восьмую я не стал рисовать. Она вам станет и так интуитивно понятно Пятая площадка. Мы можем пригласить троих людей. Когда мы сюда перешли, к примеру, мы еще не активировали шестую, мы приглашаем троих. Все они встают к нам. Мы 100% получаем за каждого. Как только мы встаем на шестую площадку, мы можем в нее пригласить 9 человек. А на пятую, четвертую, третью, вторую, первую и на предварительный маркетинг мы уже можем пригласить 320 человек. В каждую, в пятую, в четвертую, третью, вторую, первую мы можем поставить 320 человек. Но здесь у нас премиум маркетинг, и в пятую линию, чтобы нам поставить 320 человек, нам вниз отдавать никого не нужно. Здесь у нас стоит 0. Значит, все люди, которые к нам будут идти после того, как мы встанем на шестую площадку, все 320 человек нам попадут в первую линию. Все 320. После того, как мы встаем на седьмую площадку, сюда мы можем поставить 27 человек. А в шестую, пятую и выше уже 480. Все здесь нет квалификации, она идет в ноль. Нам ее не нужно выполнять. Все к нам встают в первую линию, именно на пятом и шестом уровне 480 человек. Здесь я обращаю внимание 0. Если не понимаете, пересмотрите первое видео, как раз там по квалификации я рассказываю. Соответственно. Когда мы встаем на восьмую площадку, 960 человек мы можем поставить во все уровни, которые находятся выше, точнее 7, 6, 5, 4 и выше. И здесь у нас по нулям, естественно сверху там не нули, там мы помогаем партнерам. Но здесь премиум маркетинг, 960 человек мы можем поставить сюда, сюда и сюда. И отдавать никого нам не нужно. Соответственно, каждый, кто нам приходит, то нам попадает в линию. Когда мы на восьмом? Ну, кругляшки я не буду рисовать. 960 человек. Это премиум маркетинг. Ну, а давайте теперь посмотрим, что вас ждет на VIP-маркетинг. VIP-маркетинг. Девятая площадка. 2880 человек встают вам. Восьмую, седьмую и так далее по очередности площадок. Десятое, самое заключительное. Видите, какое отличие? 11 человек вы можете поставить в первую линию. Во все линии, которые у вас есть. Во все. 11 человек. Квалификация на этих уровнях, естественно, тоже к нулю. Каждый человек, кто будет к вам приходить, встает именно к вам. После пятого площадки они закрепляются, все люди за вами. В Этот момент вы должны запомнить. На самом деле решение закреплять человека за другим после перехода на пятую площадку администрации далось очень тяжело. Ведь представьте, какое колоссальное количество денег администрация просто не получает. Деньги не переходят вверх, деньги остаются только внизу. Вы приглашаете партнера после пятой, они закрепляются за вами и вы получаете все деньги от них. Администрация не получает ничего. Все это сделано для того, чтобы проект развивался и чтобы каждый участник, который присоединится к компании Argos, смог зарабатывать хорошие суммы. Ну а теперь давайте разберем квалификацию более еще подробнее. И разберем уже на основном премиум и вип-маркетинге вместе. Вот так выглядит табличка. Сейчас я вам постараюсь все объяснить. Как только вы здесь разберетесь, вы поймете, что здесь действительно лучший маркетинг, который сейчас существует на рынке. Ну а вначале давайте прямо сейчас заскриним эту табличку. Здесь у нас указано количество площадок, которые у нас имеются. А здесь у нас указано количество людей, которые могут зайти на данной площадке. Здесь 3 и, как мы помним, до тысяч 520. А данные цифры в красном выделено, указано количество людей при входе на площадку. То есть, к примеру, давайте возьмем пятую площадку. Мы помним, к нам может попасть только 3 человека в первую линию. 3 человека, но на четвертую, третью, вторую и первую мы смотрим, уже может стать 160 человек. И, к примеру, на третью площадку, когда мы попадаем на пятую, на третью площадку, по идее, у нас встает всего 27, да, но по квалификации мы можем поставить 160, и чтобы нам выполнить ее, нам нужно одного человека отдать вниз, После того, как мы поставим сюда 27, другого ставим в линию. Одного отдаем вниз, другого ставим себе в линию. Одного вниз, другого в линию. Это при условии, если вы на пятой площадке, то можете 160 человек после того, как 27 вы поставили в третью площадку. То есть 27 поставили подряд. да, То есть мы вниз ничего не отдаем. А лишь потом включается квалификация после 27. И через одного мы доходим до 160. Но при условии, если мы не идем дальше. Да? Давайте следующий пример разберем. Мы сошли на седьмую площадку. На седьмую площадку мы можем поставить 27 человек. Но на все, которые у нас находятся выше, мы можем поставить 480 человек. И здесь мы помним, после пятой у нас 0 квалификации идет. И так как мы находимся на седьмой, у нас квалификация еще 0 идет и на четвертой. То есть на четвертую площадку, если мы сразу, к примеру, заходим на 7 площадок, на четвертую площадку мы можем поставить 480 людей, никого не отдавая ниже, да? не отдавая партнерам. Сразу можем 480 людей ставим подряд, но при условии, если вы зашли на седьмую площадку. А если э, на вторую будем разбирать, да, мы на седьмой площадке, поднимаемся выше, здесь вторая площадка, э, то мы 9 человек можем поставить только во вторую, и после девятерых мы начинаем отдавать одного вниз, одного в линию, одного вниз, одного в линию. И таким образом мы можем поставить 480 человек во вторую, ну и во все линии, да, которые выше. Давайте разберем еще что-то. Да? К примеру, третья площадка. 27 человек мы можем поставить. И если мы будем разбирать первую площадку, у нас здесь коэффициент 3, квалификация 3. Соответственно, как 3 человека мы поставим в первую линию, троих отдаем вниз, одного себе. Троих вниз помогаем партнерам, одного себе. Если мы зашли на третью площадку. И таким образом 27 человек мы можем поставить и в вторую, и в первую площадку давайте еще разберем чтобы было более понятно К примеру мы зашли на девятую площадку мы можем ставить 2880 человек уже сразу на девятую площадку и также мы можем ставить сюда если мы заходим сразу на девятую площадку то у нас квалификация в ноль уходит практически везде кроме первой площадки в первой площадке мы даем одного вниз, одного ставим себе, одного вниз, одного ставим себе. Итак, 2880 человек мы можем поставить восьмую, седьмую, шестую, пятую, четвертую, третью и так далее. Да? И в предварительной тоже. Ну и как видим, десятая площадка, 11 520 человек. Квалификация в ноль. Все люди, которые к вам приходят, когда вы находитесь на 10-й площадке, все попадают в вашу первую линию. Все 11 520 человек. А в предварительном маркетинге практически тоже уходит квалификация в ноль, кроме самой первой площадки. Предварительном. Это когда вы на 10 да, то есть там тоже уходит в ноль, вы ставите себе только в первую линию, кроме самой первой площадки. Ну и давайте еще разберем. К примеру, на восьмую, восьмую не разбирали, да, на восьмую, когда мы попадаем. У нас 960 человек мы можем поставить во все линии, которые находятся выше людей, 960 человек. Квалификация 0,0,0,0,0 и только на второй и первой площадке мы уже одного отдаем вниз, одного себе ставим, одного вниз. Одного себе ставим. А за третью у нас открывается чисто наша линейка. Мы работаем только а, на первую линию. То же самое и на четвертой, и на пятой. Соответственно, если вы, к примеру, находитесь на шестой площадке, а ваши партнеры, там несколько человек, находятся на пятой, но они не спешат переходить на шестую площадку, говорят, ну, подкопим да, чуть-чуть денег, там не пришли еще партнеры. А, в принципе, в других маркетингах, которые вообще существуют, смысла нету да, переходить, пока не перейдут за вами ваши партнеры. Зачем вам идти ниже, если а, вы не получили даже за, за, шестой, за шестую площадку. Но здесь включается интерес на самом деле в другом. Когда вы переходите на седьмую площадку, вы получ... 480 да, человек уже можете поставить. И у вас уменьшается квалификация именно. Вот здесь, да, то есть за, за четвертую площадку вы забираете каждого себе. Вам не нужно отдавать а, вниз какого-то человека. Вы сразу за 480 человек ставите себе в первую линию. Соответственно, чем ниже мы опускаемся, тем больше мы зарабатываем на первых уровнях. То есть, если мы покупаем 10, 10 уровень, естественно, здесь а, зарабатываем... Работы можно сказать на себя, да, ну и вход сюда стоит немаленький, до него, естественно, нужно дойти. И прежде чем вы дойдете, вы поможете сотням людям заработать именно здесь, если не тысячам. И на первый взгляд маркетинг может показаться сложным, но вы здесь будете зарабатывать с одинакового количества привлеченных людей в десятки, а то и в сотни раз больше. Как только вы все это изучите, вам потребуется день, два, возможно три, да, посидеть, поспать с этими мыслями. Но вы, когда полностью его разберете, вы увидите все выгоды. Каждый человек, когда полностью его разбирает, просто удивляется, как можно придумать действительно настолько классный маркетинг, который людям дает возможность и зарабатывать много, и двигаться дальше, чтобы зарабатывать больше с, верхних, с верхнего уровня. Вы и здесь и партнерам помогаете, и сами зарабатываете большие суммы. Это действительно классный маркетинг, которого не было и вряд ли его кто-то сможет повторить. Или не то, что повторить, а улучшить. Я думаю, вы уже хотите стать участником компании Argos. Обязательно пересмотрите это видео несколько раз. Разберитесь в этом маркетинге, поделитесь этим видео со своими друзьями, пусть они также пересмотрят маркетинг и ваша команда будет очень быстро расти. Не забудь подписаться на канал, прямо сейчас нажми подписаться, поставь этому видео лайк и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ниже под видео будет ссылка на чат ВК, добавься туда обязательно, там находятся будущие участники Аргаса. То есть там находится моя команда. Также подпишись на рассылку ВКонтакте. Ссылка будет также ниже, чтобы получать новости от компании Argos первыми. Я жду именно тебя в команде. Ведь за короткое время с таким маркетингом можно заработать очень хорошую сумму. Сделай то, что я говорил ранее до этого. И увидимся с тобой в следующем видео. Пока!